Терпкий сладкая сирень. Хочу вас нет вы видеть локон черный фиалки глаз твоих, что слезы. Гнев и грусть, что камнем затвердели и разожгуста, что мерзнут на ветру. И из снов моих с утра бежишь проворно. Крыжовник терпкий, сладкая сирень Черные фиалки глаз твоих, что слез туманит тень Не знаю ты моё предназначение, или страстью я обязан лишь судьбе. Когда в желанье я блек лечение, не полюбила ли ты? Сирень Хочу Во сне твой Видеть локон Черный фиалки Глаз твоих Что слез